всем привет вы снова на канале вкусняшки от яшки спасибо всем кто подписывается на канал ставит лайкосики не забывает про колокольчик и конечно же оставляет свои комментарии а сегодня у нас уже второй рецепт я думаю вы все видели первый. но ну, если что он будет там внизу в описании ну либо может быть здесь всплывающей подсказкой где-то появится в общем сегодня у нас как я уже повторюсь второй рецепт я не знаю Пока что отгадали вы в, пер... в комментариях под первым видео. Ну, я думаю, вы уже все догадались, что оно снимается все одним разом. Но тем не менее, сегодня у нас будет сырный лаваш. Даже сырно-творожный лаваш. Не знаю на самом деле, что получится, но мне кажется, получится довольно-таки интересно. Поэтому, я думаю, мы приступаем непосредственно к готовке. Поехали. Нам потребуется непосредственно сам творог, без разницы какой жирности и все такое. Сыр, много сыра, зеленый лучок и укропчик. И будет еще там сметанка, но о ней чуть попозже. Ну что, друзья, начнем сначала с укропа. Нам его надо мелко-мелко нарезать, чтобы он хорошенько смешался с творогом. Лук, лук мы пока что не трогаем сейчас объясню почему ну, на самом деле все просто потому что если у нас чеснок ой, чеснок, господи, почему я чеснок вспомнил, наверное на чеснока еще добавить сюда, кстати неплохая на самом деле идея, так, черенки от укропа нам не нужны поэтому их убираем пока в сторонку а укроп прям мелко-мелко-мелко измельчаем, чем меньше тем лучше, естественно, потому что чтобы он у нас хорошенько Прям разошелся по всей массе творожной нашей. Конечно, в идеале, я думаю, в этот рецепт было бы добавить творожный сыр. Он был бы прям такой нежный, кремовый. Ну, либо есть, конечно, еще один вариант. Это взять блендер и перебить весь творог блендером. Прям до однородности. Но я не хочу с этим сегодня заморачиваться. Поэтому у нас будет так. Мы его сейчас просто... С укропом хорошенько-хорошенько прям перемешаем. Все, укроп я думаю достаточно, пересыпаем его к творогу, пересыпаем, а теперь берем вилочку и хорошенько это все разминаем. Сразу сюда же добавим пару столовых ложек сметаны все и теперь хорошенько это все переминаем чем лучше мы это все перемнем меньше комочков будет естественно лучше да это труднозатратный конечно процесс но зато потом как будет вкусно Теперь приступим к зеленому луку. Белая часть нам тоже не понадобится здесь. Вот. А почему я сказал, что мы пока лук не трогаем? Все просто. Вы сами прекрасно видели, что мы делали с укропом и творогом. И я думаю, что при таком отношении лук бы не выдержал бы такого натиска. и, Скорее всего, он бы умер бы там. Точнее превратился вообще непонятно во что. Так, лук нам нужно тоже мелко. Понятное дело, что у нас не получится его также мелко накрошить, как укроп. Но постараемся все равно сделать его помельче. Так, что у меня тут осталось. вначале получились какие-то палки прям. Сейчас я их докрашу немножко. Все, и лук отправляем туда же. Ну и хорошенько это все еще разочек перемешиваем. Ну и все, в эту начинку остался последний ингредиент. Это тертый сырок. Прям его сюда не жалея, прям много. И еще разочек это все перемешаем. Ну что, тут у нас процедура такая же, как и в первом видео. Делаем надрез. И выкладываем начинку Ну, Здесь все проще, потому что у нас тут, в принципе одна начинка Но складывать мы будем таким же конвертиком Сейчас выкладываем, потом это все распределяем И сворачиваем Ну и по той же самой схеме сворачиваем этот конвертик. Чуть-чуть можно подрежать его так. Оп. И закрываем. Этот, конечно, плотненький такой. Оп. Да, не пожалели. это Хорошо, начиночки. Тоже смажем сверху яйцом. и присыпем сверху кунжутиком. Ну и все, отправляем в духовку. Ну что, друзья, вот и готово наш сырно-творожный лавашик. Пора его пробовать. Он очень мягкий, очень очень нежный, прям, блин, он прям вообще тает даже. <соспит> Он прям очень нежный он прям вот вообще максимально нежный просто тает. ну очень классно я думаю сочетание творога там, укропчика извиняюсь лучка зеленого все прекрасно знают сыра там довольно-таки много ну сами видели он тянется тоже классный вариант я думаю что много кому понравится кто любит такое знаете вот немножко солоноватое. опять же можно Сюда добавить любой абсолютно сыр, какой вам нравится. Можно там, к примеру, какой-нибудь адыгейский сыр добавить, который более соленый. В общем, экспериментируйте, пробуйте. Классная штука, имеет место быть. Зайдет с чаем просто на ура, вот прям уверен. Готовится элементарно. Намного он проще готовится, чем тот из первого видосика. Просто замешали творожок, добавили зеленушки, немножко сметанки, сыра. Намазали и в духовочку. Правда, я же говорю, единственный момент, он намного мягче. С ним немножко нужно поаккуратнее. Доставать его немножко поаккуратнее нужно. В остальном вопросов нет. Очень нежно, очень вкусно. Вкус прям насыщенный. Пробуйте, готовьте. Радуйте себя, родных, близких вам людей. Я с вами прощаюсь. Всем до новых встреч.